Ну что ж, переживаний было море, конечно, решился и не сразу. Скорее, после того, как коллеги один с другим начали делать операцию, коллега подсказал именно конкретно этот адрес. Был у меня минус 9,5, на текущий момент 120% с тракта зрения. И вот уже спустя полгода после операции не спадает. Это радует. Делал смайл. И, надо сказать, не жалею ни капли, ни единого потраченного рубля, ни единой непотраченной минуты. Конечно, когда только лишаешься а, вот всех этих э, мелких, но в то же время очевидных каких-то вещей, из разряда того, что надевать линзы с утра, все время иметь рядом с собой очки, только тогда понимаешь, насколько же ценно иметь здоровое и качественное зрение. И, как водится... Эх, Потерявший плачем, а здесь с точностью да наоборот. Рад полностью целиком абсолютно.